так ребята короче всем привет продолжаем прохождение собнатики ребята сегодня сегодня в нашей серии я как и обещал короче мы мы откроем вот этот портальчик ребятишки братишки откроем портальчик спасибо всем огромное за лайкосики за комментарий ребят спасибо огромное если прохождение нравится обязательно пишите на сегодняшней серии короче план у нас проникаем во суда у меня есть желтый скрижаль я короче пополнил ресурсы торпед и всего-всего что нам необходимо для прохождения аптечки мы аптечки потом идем мы изучать огненный биом точнее он не огненный а лавовый биом я там уже сделал отметочку где есть станция которая термостанция короче которая питает инопланетян Пошли пошли-пошли ребята короче изучать сначала вот эту фишечку что у нас здесь ребята все приятного просмотр просмотра чаек макарек наливаем так поехали ставим скрижалищи улицы скрижалищи хорош и смотрим что там так интересно а на крабе я туда зайду нет на крабе погнали пока путешествуем ребята на крабе О, нифига тут нормально здесь вот яйцо ласки яйцо ласки еще одно есть несколько кубов еще какая-то фигня это что такое? Загружены реп... репродуктивные вот данные по фауне. Оп. Бля, тут вот такой музон начался, капец. Берем кубы. Кубы нам нужны будут. Игодятся. Так, яичка ласки нам надо тоже взять, да? Место есть? Да, место есть. У меня еще одна фиолетовая скажель с собой. Nice. Nice. Ну-ка. Здесь, наверное, возможно, что-то нужно сканировать. Бебоид какой-то. Вот, короче, ребята, я как понимаю, нам для того, чтобы сделать лекарство, ребята, нам вот это место и надо. Для того, чтобы сделать лекарство. Так, здесь все изучено, да? Все? Да, здесь все изучено. Ничего больше интересного нету. Так, ну кубы мы собрали. Ну, вроде все. Что, будем отправляться, ребята? Лава лавовый Окей, летс okay, go. Вперед. Там тоже очень круто, ребятишки-братишки. Я туда когда ходил, чтобы маяк поставить. Короче, капец, там, ребята, там такая красота. Давай будем выдвигаться. Так, лишь бы соседи не начали стены дырявить, потому что у меня что-то сегодня соседи ремонт делают. Капец, самого утра. По идее, конечно, лучше было бы, если честно, ребята, на мотыльке, наверное, потому что на нем все-таки побыстрее. Но мы, я думаю, немножечко еще на крабе погоняем с вами для интереса. Потом, может, назад на мотылек пересядем. Для того, чтобы более интересно было, ребята. Блин, я надеюсь, ОБСК не подвезет. Очень часто, блин, ОБСК крашится, ребята. Запись не записывают. Приходится перезаписывать. Жесть какая-то, если честно. Так, погнали. Так, нам в ту сторону, нам в ту сторону. Немножко прогуляемся по дну. Давай, погнали. Ребята, обязательно рассказывайте, как у вас дела, как строение, чем занимаетесь, ребятишки-братишки. Нравится ли прохождение. И, в принципе, мы уже подходим, конечно, к концу прохождения, да. Я думаю еще какую-то вести рубрику типа экспериментов. Ля, не ори. Не ори, не дома, и дома, не ори. Вот они, вот они, слышь, вот они. И, в принципе, можно потихонечку выбирать, какую другую мы будем игру проходить. Играть, выживать. Что-то надо наподобие выживалки, по-любому. Ну, хотя... Хотя... Но вот такие стили прохождения мне очень нравятся, ребята. Где выживалочки. Так, кот вогненный биом у нас он там. Отстань, противный. Я надеюсь, он промажет. Да, он промазал. Не попал по мне. Чуть-чуть зацепил. Чуть-чуть. Торпеды к бою. Ля, треснуть ему что ли разок? Ребята, я вам еще обещал битву. Обязательно будет битва с ним. Мы с ним подеремся. Что он себе вообще позволяет? Дрищ Что он себе позволяет, дрищ Давай, двигаемся Вперед На мотыльке, конечно, было бы, ребята, побыстрее Но у мотылька зато, блин, я не знаю Здесь-то бы мы на мотыльке бы смогли бы, наверное А вот в лавовой зоне-то я, ребята, не знаю Там капец глубина так-то нормальная Да отвяньте вы от меня Так, где проход-то в этот биом-то, я уже не помню Вот здесь, что ли? Водопад, шмодопад где-то здесь, ребята, проход в этот биом. В лавовый. Там тоже очень круто, очень интересно. Батареечка садится. Ничего-ничего. Нормально. Нормально. Окей, летс гоу. Вон, маяк я поставил, ребята. Там вход в термическую лабораторию, капец. И там, кстати, будет этот королевский то ли дракон, то ли кто он, короче. Полурак полу. Поняли кто, да? Вообще капец, очень страшный. Так, сейчас подкопим энергию. Энергию. Энергия это жизнь, ля, водоросли, вперед, прыжок, в принципе можно по верху, можно вон там было проскочить на самом деле, я уже немножко крабу привык, как он двигается, ой, ой, смотри, кто мегамозг и мегамозг, надо сразу его торпедировать, наверное, ребята, по идее вроде вход здесь, или это выход вообще, или это мы выход пошли, ребята? Ля, неужели я пошел на выход? Эй! А где вход-то? Желтый скрижаль это отметка. Вход. затерянный река это входы. О, мы что, на выход пошли, что ли? Стоп. Спокойно. Вон же огненный биом. Куда я поперся-то? Ядрить мадрить. Ядрить, мадрить Так этот мегамозг у нас не нападает. Еще одного мегамозга вижу. А нет, не мегамозг. В эту сторону, ребята. Где он? Да, он где-то в той стороне. Значит, он в следующем ответвлении, ребят. Ничего страшного, сейчас мы до туда быстренько доберемся. Видите, я полу полулетаю, полу, полу не знаю, как это назвать. Очень красиво здесь, очень страшно. Очень много опасных монстров. Капец. Каждый второй мне здесь пытается навалять, ребят, если честно. Капец, я заколебался, от них здесь отбиваться. Жнецы, мицы, всякие, блин, рыбы, пираньи. И вообще куча всего. Попытается меня выковырить из моей брони. И навалять мне люлейчиков. А где этот вход-то? Здесь где-то он должен быть, ребята. Так, это мы в середине. А, да, вон оттуда я, я все вспомнил, ребята. Через дерево же нам надо было. Я немножко дурак вправо повернул. Не надо было на самом деле вправо переворачивать. Батареечка садится. Можно еще, ребята, вот так вот, конечно, цепляться. Но он не всегда цепляется. И просто паркурить. Просто паркуришь. Паркур, ребята. Прикольно? Прикольно. Да, вот в эту сторону нам куда-то. Давай, давай, давай, давай. давай. Опа! Да, нам вот в ту сторону, насколько я понимаю, да? Как раз пока паркуришь, заряд чуть-чуть копится. В принципе, если, ребята, вообще можно прикольно сделать, если два модуля таких поставить, представляете, с двух рук делать, да? Здесь получается ЛКМ-1, а правая кнопка мыши другой. Другое устройство. Жалко их нельзя, короче, в ходе этого пере пере пере переставлять. Ну, то есть, по ходу дела. А так было бы очень круто. Да-да-да, ребята. Вот туда вход в огненный биом. Блин, наверное, не дотянусь я. А нет, дотянулся, да? Нет, не дотянулся. Ничего Да, вот за дерево нам, ребята Нам нужно за дерево Мы здесь в прошлой серии все поизучали так Более-менее Вперед под потолочек Будем цепляться, ребята, и будем передвигаться Эх, опять не зацепился Ну, бывает, бывает Что ж поделаешь-то Ничего страшного Дерево, капец, безумно красивое дерево Очень просто, блин и сразу в яму, ребята. Здесь, кстати, можно поставить базу. Я, короче, насколько изучал, насколько смотрел, читал. Короче, ребята, получается, здесь никого агрессивного не будет. Здесь можно смело строить базу. Сажать дыньки, мыньки. И, короче, здесь агрессивных существ очень мало возле этого дерева. Здесь вылупляются яйца призрачных левиафанов. Во как. Во как. В этом дереве. Здесь, кстати, есть термальные источники, от которых можно запитать базу. Опять промазал. Коротковатый шнур, если честно. Был бы по подлиннее, было бы вообще топово. Было бы вообще топово. Так, ребята, я начинаю, короче, лицезреть проход. Во, зацепились. Прикольно. Здесь будет вход в пещеру. Сейчас мы это деревце вот так перепрыгнем. И сразу погружаемся. В бездну. Такое ощущение, как будто мы летим на парашюте в PUBG. О, пошла, пошла, мазута, зацепимся. Не захотел он цепляться. Во. И нам вон туда, ребята нам вон туда здесь сейчас такие будут просторы просто капец ребята я вам реально говорю блин здесь очень агрессивная среда У -у, страшно блин эти жнецы капец Ча? вы увидите а -а королевского блин левиафана дракона он стреляет огненными этими так мне бы водички хлеба Ну, сейчас мы вот здесь припаркуемся Акуха, водички, ой, еще и поел заодно, ну ладно, погнали, падение в бездну, Я здесь будет очень светло, нам в тот район, представляете сколько здесь еще можно плавать изучать? Это просто капец какой-то, ребята. Где-то должен быть здесь еще вход. Еще одно помещение мы не нашли. Инопланетянское. Вот здесь, по-моему, прохода нет. Нам надо будет в центр прям карты. Покуха. Так, интересно, здесь какая у нас температура-то? Надо выплыть и починить, ребята. А то если вдруг этот на нас нападет... Так, ремонтный набор, ремонтный набор. Давай у нас на пятерочку. Ай да, здесь ждет, ребята. Потому что сейчас если на нас этот э, супер-мега-монстр нападет, это будет капец. Он здоровый просто. Охереть какой. Go. Сейчас вы увидите его размеры. Он по-любому -а будет охранять вход, сторожить. Вот, видите, термальная станция, я ее отметил. Ну, чтобы не блуждать здесь сильно с вами. Хотя, наверное, вы бы побуждали бы, если бы играли. Звук такой, атмосфера. Капец, видите, как будто Майнкрафт. Здесь он? Спокойно. Где он? Любому где-то здесь плавает. Осторожно. Нужницы – это фигня по сравнению с ним. В середине есть по моему вход ребята провал к ядру земли нет ну мне так кажется ой твари а ох твари спокойно спокойно ребята спокойно спокойно без паники аптечку надо юзать надо быстренько юзать аптечку Эх, что-то я аптечек с собой мало взял ребята надо его торпедировать где он Слышь, гад? Ой-ой-ой, я боюсь, ребята, призрака этого. Не призрака, а королевского этого. Ой, слышите его? Он огромный просто, ребята. Вы не представляете, каких он размеров. Это скаты, все фигня. Где он? Я его не вижу, ребята. Любому вам надо будет его показать. Хотя он может внизу еще обитать. Он здесь бывает плавает, а бывает внизу плавает. Звуки капец страшные. По аптечкам что-то я лоханулся. Но у меня, по-моему, в рюкзаке там, э, в этом есть. Скажите мне, скажу. Ну вы поняли. Бардачки. Пошел в жопу. Ну-ка, торпедируем его. Атака. Атака. Хорош. Отвянь. Еще хочешь? Вот этаже да тварь вот гаденыш а вот гаденыш уходим торпедируем огонь наведется она на него да она на него наведется огонь вот тварь, смотри-ка, у нас перестрелка, как в... О, лять, ребята, капец, да выпендривался, да выпендривался. Ё-моё, ребята. Эх, хорошо, что я сохранился. Я, по-моему, не очень далеко сохранился, да? О, капец. Не, ребята, это, короче, это короче, ребятишки, братишки, это забей. Это реально забей. Это реально забей. Время с момента последнего сохранения, одна минута. О. Лядь Лять, ребята, это жесть. Это просто, ребята, жесть. Это жесть. Это мне придется сейчас туда, короче, ребята, плыть. Идется, короче, ребята, туда плыть, брать, короче, вот это все, я не знаю, как там такая глубина, там гибризер. ой-ой-ой, ребята, проблемы меня ждут конкретные, короче, ребята, давайте мы продолжим прохождение, короче, после того, как я вернусь сюда, ну да, бывает, видите, как бывает здесь, там очень агрессивная среда, ребят, там очень опасно, давайте, ребят, для вас это будет секунда, для меня целая вечность, не переключайтесь. Короче, ребята, нормально все. доплыл до, до туда на мотыльке, где мой мотылёчек, до 900 метров ребятишки-братишки по глубине добыл, доплыл на мотыльке, бросил его на входе, 800 там, короче, 99 метров, и на глайдере до сюда доплыл, немножечко хпшки потерял, но теперь у меня здесь две техники, надо будет ее обязательно вытаскивать, ребята, ну, серию неохота прям сильно затягивать, поэтому, ребят, все для вас ля охуши вот эти ля как они меня бесят 40 э, сколько 77 процентов хп у нас у этого у краба и мы так еще не встретили ни разу ребята дракона можно было в принципе путь на глайдере вам показать я в принципе вон он видите мотолетчик, я бросил его в принципе не так уж и было экстремально я в принципе доплыл кислорода хватило Ох уж эти изницы, ох уж эти изницы. ребята, капец какая серия, какая серия. Надо было, наверное, вам этот эпичный момент, этот, как я добрался на глайдере, надо было заснять, наверное, вам, по идее. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Ой-ой-ой, осторожно, ля, как они меня бесят. Они, видите, выкидывают из транспортного средства, что у меня по аптечкам, а по аптечкам у меня капец очень мало. И по воде тоже не очень много у меня. Вода здесь будет уходить капец, но у меня еще в крабе точно есть вода, я знаю. Здесь я, как насколько понимаю, здесь жарко, поэтому вода так уходит капец, просто капитально уходит. Вода просто капитально уходит. Так, станция у нас он там находится. О, вот он, вот он, где он? А нет, он не здесь, он наверное еще там глубже, да? Не видим, не видим, ребята. Супер короля, супер дракона. Я думаю, мы его встретим обязательно, обязательно встретим. Должен быть разгром, ребят, 400 с чем-то метров. Ой-ой! ой охереть звучок, да? Вы не представляете, как страшно в эту игру ночью играть. Это капец, ребят. Он он вон он вон он плавает. Он он плавает, ребята. Вон он видите, тень термостанция. Так, но ну я где-то в середине карты. Должен быть вход где-то в середине. Он вход охраняет по идее. Давайте сейчас до туда доберемся. Капец. Где он? Очень страшно мне. Где он? Где он? Где он? он? ж я вход-то прям конкретно не пометил. Я вроде как бы понял, что здесь в принципе не особо прям важно. Здесь очень много разломов было. Где-то прям в середине карты, карты был проход. Тихо-тихо, пошел в жопу. Пошли в жопу, от меня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А -а -а -а! Братан хорош, братан хорош, я только с охранки вылез, бро. Капец, он мощный. Смотрите, он какой. Эй, братан, давай досидули. свидули. Ныряю, ребята, ныряю, ныряю. Да-да-да, вот он в середине карты проход. Капец, он здоровый. Просто жесть. Так, и здесь это был проход. Вот он. Он там на меня не нападает? Ля, вы видели этого монстра? Он просто огроменный. Он просто огроменный. Так, надо сейчас, ребята, вот сюда нам занырнуть. В более-менее безопасное место. Его у Харя сюда не пролезет, по идее. Хорош. Так, нам бы подшаманить бы крабика бы. Крабика бы нам подшаманить Ребята Здесь уже, ребята, глубина 1530 1353 метра Здесь мотылек уже разнесет В клочья, ребята, у мотылька максимальная глубина Погружения 900 Просто на мотыльке здесь реально никак Либо его ремонтировать Пришлось бы постоянно Ой, смотрите, как биом Лавовая зона, ребят Эх, не зацепился. Видали? Вон он добавит, вон он. Охраняет свою территорию. И вон он вход. Ой-ой-ой-ой-ой, братан. Не-не-не-не-не. Попробуем его заторпедировать. Ля, мне кажется, его лучше не агрить. Смотри, какая машина для убийств. Ля, да ты вообще жесткий, бро. Блять, куда ракету пустил? Тихо-тихо, держись, крабик. Ага, ой-ой-ой. У крабу на, по-моему, как я понял, на это пофигу вообще. Тихо, где он? Эй, а пошел в жопу. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Где он? Ля, здесь, ребята, каждое второе существо пытается меня убить. Я вам реально говорю, каждое второе существо пытается меня убить. Здесь очень опасно. Спокойно. Вон она станция, мы уже практически до станции добрались. Смотрите, какой он. Офигеть. Ля, бро, бро, не-не-не-не-не, бро, не-не-не-не-не, не, не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Вообще просто. Офигеть в нем мясо, ребята. Быстренько, уходим. Не-не-не, братан, не-не-не, я нормальный, я, я дружненький, брат, я просто крабик. Я просто крабико, не надо меня кусамико. Он будет огнем сейчас по мне стрелять? Ну-ка я спрячусь за вот эту штуку. Он же до меня вот здесь не достанет. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо братан, спокуха. Оп, хорошо, что здесь есть где спрятаться. Эй, давай завязывай, слышь, бро. Я тоже тебе сдачи дам. Держал, не кашлял. О, торпеды кончились. Нормально, сейчас мы, короче, торпеды перезарядим. Сейчас я тебе устрою, слышь. Вот он, ребята, вход еще вот на термальную станцию. Здесь тоже ее сейчас изучим. Ой, я здесь себя в безопасности чувствую. Так. что нам надо? Аптечка, в принципе, норм. Воды у меня, кстати, не очень много осталось. По воде капец. Давайте зарядим, короче. И торпеды кончаются. Ё-моё, ребята. Да. Торпеды, ребята, у нас тоже кончаются. Но я не могу ему по щам не врезать, слышь? Что мы? Я не я, если я ему по щам не тресну. Ну-ка иди сюда. Готовьсь. Цельсь. Пли. Пли. Слышь? Пошел в жопу. Так, Так-так-так, братан, нормально все, нормально все. Нормально все, бро. Да ему эти торпеды, как просто, не знаю, семечки, гопнику. Не нравится? Торпеда пли. Блин, а если его попробовать, ребята, с пушки треснуть, с этой. С грави, с грави пушки. Я ее что с собой не взял, грави пушку? Вот я олень. А где моя грави пушка? Ё-моё. Телефон. Где моя грави пушка-то? Блять, где-то выложил, ребята. Ладно. Ставить скрижаль. Синий скрижаль. У меня же где-то синяя скрижаль была. ё я ей скрижаль забыл, да? Нормально. Синюю скрижаль. Йокармен бабай. Что же я не взял-то? Она у меня не в бардачке, случайно? Вот это да, ребята. Вот это серия. Фиолетовая у меня с собой. А надо было синюю брать с собой. А нормально, понимаю, понимаю, ребята. она у меня в мотыльке, по-моему. nice Короче, ребята, еще одна маленькая секундная пауза. Короче, мы сейчас возьмем скрижаль и пойдем. Ребята, она у меня в мотыльке. Она у меня в мотыльке, синяя. И, по-моему, пушка у меня там же. Короче, для вас секунда для меня вечность. Йок, бабай. Не серия, а какие-то стыки одни сплошные, ребята. Ну, сорянчики, сорянчики. Ничего страшного, в принципе. Одна нога здесь только это. Так, короче, ребятишки, братишки, вернулся я, вернулся я, взяли мы скрижаль. Ребята, по воде капец, все очень плохо по воде, вода улетает просто, и как я не знаю что Раз, два, три, четыре, четыре бутылочки у нас осталось, одна торпеда, ребята, две, три аптечки. Ну, в принципе, я думаю, мы дотянем, дотянем, ребята, нужно будет эвакуироваться отсюда, потому что у меня очень сильно уходит вода, вода уходит просто молниеносно. 84, так, перекусим, аптечку одну, наверное, ну, пока юзать не будем. Это просто жесть. Я так думаю, ребята, здесь вода уходит, потому что здесь жарко, похоже, поэтому вода очень сильно уходит. Я не знаю, надо было, наверное, с тобой. А что бы я взял? Чё бы я взял-то? Там можно вроде как большую бутылку. Ой, какой далевый слич. Аллю. Здесь красавчик. Ну-ка, он по мне может стрельнуть? Эй! Капец, дракон! Драконы! Так, давай включаем. Скрижальку. Синяя. О, oh yeah. Хорош. Блин, я не знаю. Наверное, мы так побежим, ребята, на самом деле. Это кто, блядь? Это кто такой? Это... Слышь? Блядь, я пушку с собой никакую не взял вообще не. Так, интересно, я смогу его торпедировать? Эй, сыщ, малой, ты не опасный? Пиздец очкова. Ты точно не опасный? Нет, он, он не опасный. Лядь капец, офигеть. Сразу чувствуются ребята инопланетные технологии. О. Вот эти, кстати, кубы буром надо бурить. Так, но вот эти роботы вроде не опасны. Вон там, что это? Терминал данных? Офигеть, ребята, вот это местечко. Что здесь? Так, будем смотреть, ребята. Офигеть. Офигеть. Ребята, вроде как на основе вот этих данных мы сможем изготовить лекарства, ребята. На основе вот этих всяких данных мы сможем изготовить лекарство. Так, здесь мы все посмотрели. Офигеть, ну как свет здесь включается эпичным. <звы> я думал по мне кто-то стрелять, я сначала, если честно, ребята, подумал, что пауки нас типа ну ай-яй-яй, жопу надерут нам. Капец, сколько выходов и входов, мы вот это можем сканировать? Но только мы не сможем ничего этого, ребята, создать. Щепитель. Инопланетная технология. Я, насколько помню, ребята, мы можем их, короче, сканировать, но создавать мы их не сможем все равно. Куб видали? Кубов сколько? Их можно раздробить. Вон там вход еще куда-то. Голографический проектор какой-то. Похоже на обелиск, ребята, из Айзека Вот эта вот штука, да? Странное резное Украшение Найс nice. Ля, сколько комнат здесь Сколько здесь комнат, капец Сколько здесь комнат, жесть Так, портал но это, ребята, порталы в разные места Пар Кинем один сюда Это просто портал еще куда-то, да, ребята? Блин, давайте метнемся Посмотрим, куда этот портал ведет На остров Блять, эти банки задолбали Возьми кредит, возьми кредит ребят секунду реально задолбали у меня кредитная история хорошая поэтому капец постоянно возьми-возьми да это мы на острове да ладно будем знать у -у -у -у. пойдет Давайте посмотрим еще куда ведут тут наверное в принципе вот это ребята входы я как понял а остров 1 остров 2 да? порталы порталы да разные места по <музык> нифига себе вот это я ребята понимаю вот это да да, давай тоже данные загружим. New data. Huh? Вода как-то фильтруется. Вот они отсюда образцы воды берут, инопланетяне, получается. Ну, откуда они знают, что планета вся заражена? Похоже, вот это что-то типа сканирования, да? Сканная труба. выпускная труба прикольно что-то типа системы фильтрования ребята, или еще что-то в этом роде найс давай посмотрим в другой комнате что а, это я вниз спустился да Здесь выходов нету нет выходов здесь нету там еще были закуточки там еще были закуточки капец каких размеров были инопланетяне из у них такие коридоры ребята кого они были роста просто вот вы представьте да огромные просто так следующий коридор смотрим здесь у нас что просто спайный 2 в 1 или как а еще один портал это наверное портал на второй остров или еще куда-нибудь так я пока кубы оставлю потому что у меня с собой бура нету я столько кубов не смогу наделать мне еще интересно вон там что надо будет для входа вот в том проеме, ребят. В том проеме. Что надо будет использовать? Какая она? Опять синяя скрижаль. Ее надо крафтить опять. Да нужно ядрить Мадрид вы, а? Вы издеваетесь надо мной, ребята? А что там интересно? Да. Блин, ребята. Ну мы, наверное, уже это в следующей серии сделаем. Ну потому что это капец. Просто жесть какая-то. Давайте здесь еще походим, посмотрим. В принципе, можно тогда, ребята, второй портал открыть. Чертеж-то есть. Третий портал, да? Мы уже насчитали тут три портала. Ну, как куда этот ведет? Так, это остров 2, наверное. А, нет, это не остров 2, это, ребята, этот. Да-да-да, это затерянная река Биом. Все. Мы теперь, в принципе, через затерянную реку можем сюда попадать. Recall death. Хорош. Так, еще какие коридоры у нас есть? Мы столько порталов уже открыли. Йокернан Бабай. Если честно. Вон там кубы, ребята, их надо дробить этим буром. Так просто я их не возьму. Ну-ка, хотя попробую, конечно. Но нет, нет, нет, нет. Это факт, что нет. Следующий серий, ребята, мы начнем с изучения вон того места. Не смогу я взять так просто. Да, видите? Стальное оборудование. Нужен бур, ребята. Прям заходишь и... <связывая> долбишь. У меня и на этом... Ой, я потерял, в какой мы заходили, в какой не заходили. В этот заходили, да? Да, в этот заходили. Так, еще вон там куда-то подъем есть. А, ну все, в принципе, да? Это выход. А вот здесь что? опять здесь сколько комнат всяких. А здесь труба, по-моему, была, да? А, нет, просто технологии. Ну да, это Вход. выход без разницы. Давайте еще вон в те заглянем. Как раз по таймингам по серии. Еще где-то должен быть ребята, портал, который нас отправляет еще в какое-то место, насколько я знаю. Это получается, ребята, центр. Центр НЛО технологий. Здесь мы были, открыли портал. Ну, все, по идее, значит. Ой, упал. Прикольно, блин, жалко, нет с собой еще одной скрижали. Чертеж-то ее и есть, но ее нужно будет крафтить, ребята, искать и крафтить. Погнали. Блядь, этот, этот звук капец, просто есть какой-то, можно наложить в штаны. Давай в крабика залазим. Я даже, наверное, здесь, ребята, сохранюсь. Вот так вот. Ребята, вот такая у нас серийка получилась. Если вам реально понравилось, пишите лайкосы, ставьте комментарии. Ребята, в следующей серии мы обязательно поставим бур. Вай! Жесть. Поставим бур. Разбурим вот это. Обязательно. Потом зайдем туда, посмотрим, что там. Ну и еще придумаем какие-то приключения на серию. Потому что игра достаточно прикольная. Да успокойся уже, камон. Ну а я буду с вами прощаться, ребятишки-братишки. Всех обнял, поднял, покружил, поставил на место. Люблю, целую.